Здравствуйте, гости званы! С праздником вас! С долгожданным! сюда, что случилось и произошло в этом году у людей, они хотят от этого избавиться. А потом мы все эти бумажки опускаем в карман чучело и сжигаем, чтобы ничего не развратилось. Будем сегодня делать... Вот такую замечательную маленькую куколку, которая называется Масленица или Матанка.